Добрый вечер вам всем. Я очень рада вас приветствовать сегодня на своем открытом вебинаре по одному из моих любимых направлений в нумерологии, по предсказательной нумерологии. Для меня это всегда каким-то образом связано с магией, с волшебством, ну, потому что узнавать свое будущее, понимать, что ждет, это относится к категории магии. Да. Сегодня мы тем не менее будем с вами говорить не о волшебстве, не о магии, об этом тоже, а о вполне конкретном инструменте — предсказательной нумерологии. И нумерология — это наука. Я вам сегодня об этом расскажу. Для начала давайте с вами сориентируемся, пожалуйста. Я думаю, что все, все, кто присоединился, вы знаете почему вы здесь да? то есть я так подозреваю я так подозреваю что вас включила зацепила сама тема понять свое будущее получить инструмент расчета своего будущего считывания своего будущего да? Вот. и я вам помогу обычно я спрашиваю почему вы здесь зачем вы здесь в этот раз я вам помогу я уже подготовила определенные вопросы вам достаточно будет только написать да или поставить плюсики потому что я одновременно с этими вопросами в принципе и цель вебинара сегодняшнего проговорю да? то есть вы здесь для того чтобы создать свой личный путеводитель по финансам по здоровью по отношениям на 2020 год да, чтобы понять каким этот 2020 год для вас будет и как в общем то взять его <с> за гриву <с> и направлять так как вам нужно. если да ставьте плюсики. Более того, хочу вам сказать, что можно создать свой личный путеводитель на каждый день 2020 года, в принципе, любого года, давайте не будем привязываться к 2020, -му. с помощью предсказательной нумерологии можно на самом деле рассчитывать любой день, в любого времени, в прошлом, в настоящем, в будущем, Да? И, а, если вы хотели бы получить такой путеводитель чтобы ориентироваться в плане своих финансов здоровья, отношений каких-то а, принятие каких-то решений путешествий там не знаю ремонта и других моментов то это сюда же относится ставьте тогда плюсики значит вы в нужном месте в нужное время оказались Давайте сыграем в такую игру, вы на минутку, на минуточку, даже на 30 секунд прикройте свои глаза и попробуйте представить. Да? Просто играем в игру воображалку. Попробуйте представить. Можете закрывать глаза, я предпочитаю. Закрытые глаза, тогда вся энергия внутри. Если не хотите закрывать глаза, оставляйте открытыми, но попробуйте представить, что... У вас появилось некое знание, некий инструмент. У вас появилось что-то, благодаря чему вам больше не нужно искать ответов. Где-то на стороне. Вам больше не нужно а, ходить на консультации, платить деньги за консультации. Нумерологам, астрологам, психологам. Представьте, что вы можете сами точно знать, в какой момент, какое решение вам нужно принять, какой выбор вам нужно сделать. Представьте, что вы можете не только себе помогать, а еще и своим близким, четким и качественным советом, когда, что, где, как. А представьте, что вы можете на всю оставшуюся жизнь получить вот такой вот инструмент, прогноз своего будущего, понимать, знать и ориентироваться в том, что будет завтра, что будет через неделю, что будет через месяц, что будет через год, каково это ощущение, как вы себя чувствуете, когда у вас есть вот это знание. Как вы себя чувствуете? Разрешите себе прочувствовать тело ваше, что говорит, разум ваше что говорит. Вот у вас есть знание, знание того, какой выбор сделать, какое решение принять, каким будет завтра, что ждет через месяц, что принесет следующий год. Как вы себя чувствуете? Откройте глаза, напишите, поделитесь мне в чате, как вы себя чувствуете? Фантастически, Владимир, вы супер. Спасибо вам за ваш первый комментарий. Так, уверенно, супер, пропал страх, вот он, вот оно, ребята. Я так хотела, чтобы вы это написали. Спасибо вам большое, Руфина. Уверенность, легкость. Почему? Потому что уходит страх. У нас страх. Появляется от чего? Почему мы чаще всего испытываем страх? Потому что мы не знаем, что дальше. Да, это страх перед будущим, это страх неизведанного. Это ключевая эмоция, на самом деле, которая вызывает у нас, у большинства, стресс. Да, уверенно, устойчиво, спокойно, легко, много работы, в радость, помощь другим. Разум говорит, что я мощная. Иночка, и я вам говорю, что вы мощная. Так, ощутила себя волшебницей да да да пишите ребята свои комментарии это так приятно читать потому что на самом деле это так и есть если вы сейчас на меня смотрите если вы улавливаете да, энергию вибрации это невозможно поделать вот ну вот когда я говорю о предсказательной нумерологии я такая потому что я и пользуюсь каждый день и я знаю что она дает именно эти эти ощущения ⁇ легкость, радость, уверенность и отсутствие страха. То есть мы чувствуем себя волшебниками, мы знаем будущее. Именно об этом волшебном инструменте я буду вам сегодня говорить. И то, что я хотела сделать сейчас, это дать вам почувствовать, эм, вот, а что если вы уже владеете предсказательной нумерологии А что если вы уже можете? читать свое будущее да я не скажу предсказывать потому что это предсказание перед сказанным но это точно прогностическая нумерология это ожидаемое с большой долей вероятности и э, я всегда предсказательную нумерологию а, свожу с вот этим вот а, законом духовным предупрежден значит вооружен а когда ты вооружен то война не происходит и это действительно закон который я наблюдаю в своей жизни сплошь и рядом везде когда вы готовы к самому худшему худшего не происходит когда вы в принципе готовы к вызову а, вселенная считает что вам не нужен этот урок вы уже так или иначе к нему готовы вы сила предсказательной нумерологии ну что теперь давайте я вам расскажу подробнее на чем базируется предсказательная нумерология что это такое и как вы можете этот инструмент получить до да, совершенно верно и страх уходит когда принимаешь худший вариант это как раз к тому как работает закон предупрежден вооружен именно в этом сила прогностическая предсказательной нумерологии но давайте начнем с азов хотя я вижу что многие из вас уже в курсе нумерологии что такое нумерология а, да, это древняя наука на самом деле и уже больше двух с половиной тысяч лет и она базируется на законе вибраций то есть каждое число как бы несет свою вибрацию какие-то числа несут легкие, радостные вибрации. Какие-то числа заставляют нас немножечко собраться, сфокусироваться, напрячься, а какие-то могут вообще вызывать, э, ну, не знаю, давайте скажем так, скептицизм, э, цинизм, разочарование. Каждое число несет в себе разные вибрации, в каждом числе есть плюсы и минусы, проявляются они э, по-разному. Да? И э, наука нумерология, она на самом деле э, во многих культурах, да, и в индуистской, и в вавилонской, и в китайской, э, в арабской э, культурах э, числам придавалось особое значение, потому что древние знали, что э, любое число – это определенная вибрация, которая оказывает влияние на жизнь человека. Как? Как она оказывает влияние? Естественно, через а, те числа, которые вам предназначены на ваше воплощение. Какие это числа? Это ваша дата рождения, это самое базовое основное число, которое с вами всю жизнь? И второе число это ваша фамилия, имя, отчество. Тоже никуда вы от этого не денетесь. Вы с этими числами, с этими вибрациями живете всю свою жизнь. Ну, у женщин. Есть возможность еще поменять фамилию, нам да, дополнительные вибрации при, приобрести. Иногда мужчины меняют фамилии в плане имиджа, или, да, если берут себе никнейм, специальный а, для взаимодействия в социуме. Да, Плюс-минус небольшие изменения происходят, но в целом а, то, что положено по судьбе оно с нами присутствует от этого не уйдешь но э, что можно научиться делать э, это читать свою карту рождения это понимать какие вибрации вас по жизни сопровождают и самое главное ну, на мой взгляд это ту цель которую лично я преследовала изучая нумерологию, разобраться что это мне дает и как я могу благодаря этому все-таки сделать свою жизнь лучше да? потому что ну скажем так детство и юность были ой какими нелегкими хотелось жить лучше и для меня вот изучать нумерологии было как раз той целью но мы же пришли сюда на землю для того чтобы быть счастливыми как можно использовать древние знания сделать свою жизнь более счастливой я этот ответ получила я с вами делюсь этой информацией у каждого из нас есть своя нумерологическая матрица да. у нее есть очень много названий даже я сама ее называю по-другому матрица рождения или матрица предназначения кто-то называет ее карта судьбы так или иначе это ваши данные да? Каждый человек приходит со своей матрицей. Я вам уже сказала, это ваша дата рождения и ваша фамилия, имя, отчество. И вот э, те числа, которые вы получаете, рассчитав свою полную матрицу, они, в принципе, определяют э, очень много параметров. Да? Когда мы начинаем изучать нумерологический портрет человека, мы можем узнать о нем ну, Почти все. Да? Я вот э, в своих консультациях, у меня недавно э, на консультации такая девочка была. Бойкая очень из молодого поколения, да. А вот что, что можно узнать? А как бы вы вот в процентном соотношении это определили? А, интересный вопрос. Я так подумала, проанализировала всю свою практику, весь свой опыт. Я бы сказала, что до 80 процентов можно узнать о человеке благодаря нумерологическому анализу. 20 процентов – это момент трансформации и развития, да. Тут уже как пойдет. Но 80 процентов, ребята, это хорошее число вы согласны поставьте плюсики если согласны вот до 80 процентов узнать о том что вы себя представляете да? ваши таланты ваши способности ваше предназначение ваш психотип вашу совместимость с другими людьми ваши способности к работе например в каких-то сферах или наоборот противопоказания к работе в каких-то сферах те сферы в которых вы можете достигнуть успеха ваши взаимоотношения с деньгами да, вашу карму в конце концов кармические долги уроки вот это все можно узнать и я знаю что что многие из вас, кто сегодня присутствует, вы привыкли, что нумерология она относится к прошлому и к настоящему то есть когда мы рассчитываем нашу нумерологическую матрицу матрицу рождения мы опираемся большей частью на прошлое да? что у нас было какой опыт наработан душой да какие кармические долги есть какие качества уже есть и на настоящее что в этой жизни вот, что у нас есть что с чем мы пришли какие инструменты да? Так это или не так? Плюсики поставьте. Особенно те, кто вот я, у меня проходил карту судьбы, квадрат Пифагора. Да? то есть э, в большей степени мы привыкли работать как с нумерологией как с данностью у прошлого вот то что уже есть мы с этим родились мы с этим пришли и мы этой информацией пользуемся и это абсолютно правильно потому что врожденные качества до да, карта воплощения еще одно название нумерологической матрицы она не меняется она у нас э, по, на всю жизнь одна. Да? но э, очень э, Хорошая новость или очень интересный момент в том, что нумерология также может быть инструментом анализа своего будущего. И это как раз таки то, что называется предсказательная или прогностическая нумерология. Когда мы используем те же данные, вашу дату рождения – на, ну, можем заглянуть не только в ваш прошлый опыт и ваше настоящие определить как вы сейчас проявляетесь но и посмотреть а что ждет вас в будущем интересно это благодаря чему или на основе чего мы можем а, доверять предсказательной нумерологии вот, ну собственно говоря почему здесь вступают в силу вселенские законы или космические законы этих законов много о них можно э, почитать в интернете сейчас есть обо всех говорить не буду в открытом доступе на самом деле эти космические законы сформировал около трех на назад еще три Потрясающий просто человек для своего времени великий ученый он написал свод космических законов за три тысячи лет ничего не поменялось мы только больше и больше в действие законов и один из законов на который э, опирается нумерология это закон ритма да? э, сам закон ритма звучит очень так серьезно и научно все течет втекает вытекает все имеет свои приливы все поднимается и падает маятникообразное колебание проявляется во всем э скучно, супер серьезно, честно говоря, трактовка законов, да, самом деле вещь, конечно, такая, нудная. Но если серьезно, ребята, как перевести этот закон на понятный для нас язык? о чем этот закон? Этот закон утверждает, что мы все подвержены ритмам определенным ритмом причем Верим мы в это или не верим? Значение не имеет. Знаем мы об этом или не знаем? Значение не имеет. Ритмы они существуют, да, ну, независимо от нашего знания и веры. Есть ритмы космической энергии, да, ритмы планеты и это то, о чем нам рассказывает астрология. То же самое, ритмы Солнца и Луны. Вот, например, лунные ритмы очень четко чувствуют женщины. Практически каждая женщина подвержена и очень чувствует энергетику Луны. Новолуние, полнолуние. Да, спадающую луну мы все это прекрасно чувствуем. Вот. есть ритмы планеты земля есть ритмы времени года мы себя по-разному чувствуем в разное время года да? у нас есть наши биоритмы ну и конечно же есть ритм нашей карты рождения о котором я вам рассказала что те вибрации с которыми вы родились на да, ваше имя ваша фамилия ваше отчество ваша дата рождения и дают определенный ритм, дают определенное излучение. То есть мы так или иначе подвержены ритмам постоянно, ребята. Это не то, что когда-то прекращается, да, что вот все, один день отработали, завтра перерыв, завтра не будет никакого ритма, я буду сам по себе. Нет, это с нами 24-7, да, как говорят в Америке, 24 часа семь дней в неделю постоянно с нами эти ритмы и как это на нас воздействует как вот закон ритма конкретно влияет на нашу жизнь на самом деле очень и очень плотно на все на все аспекты нашей жизни как в чем на наше состояние, друзья мои, на состояние, которое мы испытываем в конкретный определенный момент времени. Например, на мыслительные способности или на эмоциональность, на активность на энергетическое состояние, да, ну, у нас есть три уровня, физический, эмоциональный, интеллектуальный уровень, на котором проявляются наши биологические ритмы. И особенность, особенность в том, что, исходя из вашей карты рождения, то есть... Грубо говоря, в зависимости от того, в какую дату вы родились, да, у вас эти ритмы будут проявляться по своему индивидуальному графику. То есть не так, как для всех. И большая ошибка, огромная ошибка – судить о себе или принимать решения для себя – ориентируясь на всех вот все делают что-то и я так сделаю вот сейчас у всех такой период и у меня такой период ребята никогда пожалуйста этого не делайте а, то что я рассказала про закон ритма это ключик к пониманию вашего успеха закон ритма напрямую связан с вашей датой рождения и э, если вы просто э, правильным образом э, научитесь это трактовать то есть ну, элементарно рассчитаете свою карту вот эту карту ритмов с помощью нумерологии то вы э, очень четко научитесь ориентироваться в жизненном пространстве и вы поймете что например в какой-то момент вам нужно расслабиться вам нужно просто отпустить Отпустить ситуацию, несмотря на напряжение, в голове кучу мыслей и вот то, что вам как будто бы надо. Но вот в этот момент для вас правильнее всего будет отпустить и успокоиться, переключиться на что-то другое, на вообще залечь на дно. А в какой-то момент вам наоборот... Даже если не очень-то и хочется, и как-то лень, вам нужно, несмотря ни на что, собраться. Вот прямо себя вытащить за волосы, как он себя вытащил из болота, и делать. И вы знаете, когда вы следуете своим личным, личным ритмом вы всегда выигрываете. Когда вы следуете за толпой, мы всегда испытываем, в зависимости от нашего типа, либо фрустрацию, либо злость, агрессию и большое разочарование. Понимаете, о чем я говорю, ребята? Двоечки поставьте, если да. То есть. У нас у каждого есть свой индивидуальный ритм, и его можно рассчитать с помощью нумерологии, как раз таки с помощью предсказательной нумерологии, о которой я вам сегодня рассказываю, говорю. Я хочу привести конкретные примеры, чтобы стало еще более понятно, чтобы вы непременно захотели овладеть предсказательной нумерологией, потому что это действительно настоящее волшебство. Как работает предсказательная нумерология? Давайте посмотрим, например, на фоне общего года. Ну, Я думаю, что здесь все не новички, вы знаете, что можно рассчитать а, вибрацию, года, например какую вибрацию несет 2020 год то есть следующий год какой он несет вибрацию для нас многие из вас уже почитали разные расчеты многие из вас первый раз об этом слышат что можно оказывается узнать какая вибрация 2020 года можно с помощью нумерологии но та информация которую я расскажу вы не найдете ее в открытом доступе по общей характеристики да, стандарт классической нумерологической характеристики 2020 год несет вибрацию четверки ну потому что мы складываем по очереди все числа из которых состоит год и получаем итоговое число здесь у нас две двойки то есть в итоге четверка сама по себе вибрация говорит о том что придется потрудиться ребята в следующем году реально потрудиться над своими желаниями мечтами это тоже предсказательная нумерология да нас может ожидать успех Успех. нас однозначно будет ожидать очень много работы и труда но самое главное это из чего состоит этот год он состоит из двух двоек это говорит о том что вам понадобится энергия очень много энергии и вот тут ключик если бы вы владели предсказательной нумерологией, то вы могли бы например знать для кого 2020 год может стать реально тяжелым да? вот я написала для кого он несет скрытую угрозу да? Для кого? А, все а, упирается в энергию. Вот вы, когда будете изучать предсказательную нумерологию у меня, вы будете это четко понимать, что нет энергии, нет дела, нет энергии, нет денег, нет энергии, нет отношений, нет энергии, нет клиентов. И если есть определенные блокировки внутренние, то они идут, э, они не идут э, в резонанс с вибрацией года. Четверка ⁇ это вибрация активного, целенаправленного труда, постоянного, да, постоянного действия. Но если вдруг у вас, например, есть какие-то непрощенные обиды, вы с кем-то не прояснили что-то, у вас кому-то есть претензии, кому-то есть агрессия, или вы в ком-то или чем-то сильно разочарованы, и эти эмоции внутри вашего тела вы их не отпустили. У вас будет возникать конфликт с вибрацией года 4. Какой конфликт? Вы перекроете себе получение денег, денежных средств, особенно после апреля, когда двойная четверка будет да, четвертый месяц четверка вибрация года после апреля это будет проявляться второй момент закон декларации четверка любит правду четверка очень любит соответствие реальности декларируемые теории теории в действии. что сказали то сделали и если вы что-то задекларируете пообещаете вот я хочу то-то я хочу это я буду бегать по утрам я хочу стать нумерологом и летом Хочу э, открыть свое дело, я хочу начать консультировать, или я хочу новую работу, я хочу переехать в новую страну, изучить английский, но не сделайте, э, будут серьезные потери финансов. Это уже статистика, ребята. Я сейчас не с потолка эти данные беру. Да? Четверка очень любит э, деятельность, да? И вообще четверка это цифра труда на да, все время дело делать дело делать, делать, делать иногда даже на пределе своих сил и возможностей если будете лениться в следующем году просто просиживать штаны до да, находиться долгое время в ничего не дела вообще начнете болеть причем вот эти вот заболевания они могут перерасти в хронические это вибрация года ребята троечки если понятно о чем я сейчас говорю я не вспугаю я вам рассказываю как работает Предсказательная нумерология. Что вы можете знать и понимать? Например, если я знаю, что многие здесь, кто хочет работать с клиентами, да, как нумеролог, консультант по нумерологии, даже если вы психолог, астролог или таролог, или даже если для себя и вы беспокоитесь о своих близких вот это важно понимать. Предсказательная нумерология она дает нам возможность уберечь себя, вот каких-то неприятных моментов, да, почему? Потому что она дает очень четкие рекомендации по всем сферам жизни а, в каждом году, да, не только в году, еще и в месяце. я вам об этом дальше буду рассказывать вижу троечки ага. то есть понятно да, как работает мы можем спрогнозировать какие состояния нежелательны да, что лучше избегать чему нужно уделить время когда мы рассчитываем определенную вибрацию вот да? получается что предсказательная нумерология она работает с будущим человека на основе закона ритма да? И она базируется на цикличности всего того, что происходит а, в нашей жизни. Есть определенная цикличность, я вам уже говорила, да, годовая, месячная, времен года, лунная, солнечная, планетарная, например, планета Сатурн, да, который, который цикл 28 лет, циклов очень много. Но самое главное, что я хочу вам донести, что основываясь на вашей личной нумерологической матрице, то есть на вашей дате рождения, и используя разные специальные методы расчетов, которые дает предсказательная нумерология, вы сами себе можете составить прогнозы на год, скажу вам больше, два три 5, 10 лет вперед и дальше. То есть если брать в таком глобальном масштабе если вам интересно мне вот например в один момент стало интересно посмотреть а что будет через 20 лет да? Эй, круто я каждый год просчитала и я на самом деле этим пользуюсь я планирую свою активность и работу э, исходя из предсказательной нумерологии цикличности да? то есть можно рассчитать прогноз на год но можно сделать его более практичным более применимым можно рассчитать прогноз на месяц и вообще на каждый день кроме того в предсказательной нумерологии есть такие моменты как особые дни да, например дни особой силы или дни везения или наоборот я их очень не люблю но они есть как ни крути это дни энергетических провалов когда мы сами себя ненавидим когда нас все бесит все раздражает когда нет сил делать ничего хотя в уме все время постоянно звучит вот этот голос надо вот это сделать надо вот это сделать а сил нет энергетически и если вы будете себя насиловать в эти дни вам из личного опыта говорю вы наделаете беды и не только из личного опыта а из опыта моих учеников которые прошли до да, нумерология то есть это очень и очень важно понимать какой именно а, день у вас сегодня ребята. Ну, то есть грубо говоря вы можете получить путеводитель на каждый день своей жизни понимать не просто какую вибрацию несет день, да, а то, каким образом вы с этим днем а, должны а, взаимодействовать, потому что мы взаимодействуем на разных уровнях. Это очень важно понимать. Вот мне в нумерологии нравится научный подход. Да? Это не просто что-то общее, гипотетическое. Нумерология учитывает наш физический, эмоциональный и ментальный план. и а, на уровне на всех трех уровнях, ну, их больше на самом деле, да, там творческие это считается, еще один уровень, да, так уже обобщаю в тренинге подробнее рассказываю. На каждом уровне у нас могут происходить свои ритмы, да? Вот подумайте сейчас, проанализируйте, напишите мне, пожалуйста, в чат. Вот. Наверняка вы помните, прекрасно даете себе отчет, что. В вашей жизни были периоды, когда вы были суперактивны, Прям полны сил, полны энергии. И э, вы этого даже не ожидали, вы ничего не запланировали на этот момент. И не могли найти себе применение, не знали, куда деть вот эту вот всю энергию. Кому-то хочется мебель подвигать, кому-то хочется, да, там, я не знаю, разобрать старые шкафы и вещи, пойти в сад что-то сделать. Или вот просто вы не зна... вы не готовы к этому периоду. Вдруг оно включается или наоборот бывают периоды полных провалов энергетических о которых я вам говорила когда энергия на ноле, и а вы себе запланировали целую кучу работы вы запланировали что вам там надо стирка уборка в магазин если вы домохозяйка и мама да и жена или вы себе заработали там обзвонить 20 клиентов за день кучу встреч организовать и еще да? были ребята поделитесь пожалуйста в чате не стесняйтесь вот эти вот моменты то что называют диссонанс когда мы находимся не в ритме когда мы не находимся в соответствии со своим э, ритмом это называется насилие над собой на да? Еще пример. Когда у вас период творческого спада, а вам нужно что-то делать. Вот из своего личного опыта делюсь. Вам нужно написать статью или вам нужно придумать какой-то новый проект, создать программу, тренинг или провести консультации. Но у вас энергия на минимуме, у вас нет энергии. Да? И вы это делаете через силу. Происходит насилие над собой. И вот эти вот насилия, которые мы над собой совершаем, либо когда нет энергии, а мы насилие воли делаем что-то либо когда энергии много а мы не запланировали ничего и не можем найти ей применение вот это все вызывает сильнейший стресс почему большинство людей на сегодня очень очень застрессованы как раз ребята из-за того что живут <с assez> в абсолютном разрезе со своими личными ритмами пятерочки если понятно нам да? Вот эти периоды энергетических провалов – это, ну, скажем так, малая беда. Большая беда, что мы не понимаем, что в какой момент времени лучше для нас, лучше для нас конкретно сделать, да, о чем лучше даже думать, над чем лучше работать в какой период времени. А знаем мы это, мы получаем на самом деле очень классный ключик, которым я пользуюсь уже очень много лет. Секрет успеха прост. Это правильное время. Для всего должно быть выбрано правильное время. Потому что если мы выбираем неправильное время, мы теряем энергию. И это то, на чем следующий год будет особенно... Ну, как бы это помягче выразиться, да, бить по носу каждый раз, когда мы будем делать неверный шаг. Потому что весь 2020 год две двойки ⁇ это энергия, да, это правильно направленная энергия на результат. Итог четверка. Каждый раз, когда мы будем совершать ошибку, мы будем очень сильно больно получать по носу. Секрет успеха в том, чтобы правильно выбрать время. И это правильное выбранное время. Вы можете получить с помощью там, предсказательной нумерологии, когда вы рассчитаете лично для себя правильное время, не для кого-то не в целом а конкретно, и лично для себя. И примеры я вам привела специально на слайд, чтобы вы понимали, как это работает на уровне нашего быта ежедневного. Да? Вот, например, если вы решили начать какой-то свой проект да? много из моих учеников хотят начать консультирование например открыть свою мастерскую открыть свою школу а, и так далее если вы начнете свой проект, да, вы вот начнете там оформление, рекламу, организацию в период вашего спада, вашего энергетического спада или в период завершения, когда у вас по вибрациям ваших годов идет завершение цикла, никак не начало нового, то проект будет неудачным. но 99% что он не проживет долго такой проект. Если вы хотите поменять работу, но по вашему личному графику вибраций, скажем так, это время неподходящее, это время продолжать начатое, да, стабильного движения вперед или корректного завершения начатого, то, скорее всего, на новой работе вам не понравится, вы там не задержитесь долго. Это прогностическая нумерология, она подтверждается конкретными фактами. Ребят, плюсики, если мои примеры понятны, то о чем я вам говорю. Если вы затеяли ремонт, я знаю, для многих это, ой, какая тема актуальная, незаконченный ремонт или бесконечный ремонт. У кого бесконечный ремонт, у кого продолжительный ремонт, у тех, кто начал его в неправильное время. Да? Если ремонт начать в определенные периоды лунных дней и в определенные дни по нумерологическому календарю, этот ремонт может никогда не закончится Все время возникают какие-то задержки помехи какие-то проблемы да и грубо говоря человек создает себе головную боль и много таких примеров ребят могу привести в отношениях если регистрируете брак в неподходящий год да или месяц ну может брак быть не очень продолжительным или с большими сюрпризами это все факты это статистика да и с этим работает предсказатель нумерология если вам а, это о чем-то говорит а, если бы вы хотели например для себя какие-то конкретные ответы получать с помощью нумерологии предсказательной напишите мне сейчас какие вот что вам лично было бы интересно а, узнать с помощью предсказательной нумерологии у кого какие есть вопросы на сегодня Давайте. Угу. Супер, Владимир. Угу. Чтобы вы хотели лично узнать, а я вам скажу, это возможно или нет. Так, когда исцелюсь от болезни? Ага, финансы, сфера финансов, отношений. Пишите, ребят, пишите, кто что хотел бы узнать. Когда найду работу? Так, как выиграть спорт лото? Ну, скажу сразу, Виктор, не как, а когда для этого благоприятные моменты, это можно узнать с помощью нумерологии. А как, это уже немножко к другому специалисту. Так, когда найду работу, в какой день покупать машину? Так, все интересно, все аспекты жизни. Свое предназначение на каждый день, да, Галине? правильно поняла? Потому что, ну, есть общее предназначение, это классическая нумерология. Предсказательная нумерология это предназначение на каждый день, когда вы понимаете, что и как вам нужно делать каждый день, чтобы реализовать свое предназначение. Еще пишите. Так, состояние здоровья. Когда лучше начать консультирование по нумерологии? Еще, ребят, ну, пишите: Что лично вы хотели бы с помощью предсказательной нумерологии узнать когда возможен возврат долга угу. так начала проект теперь конечно интересно будет ли он удачным так так елена это можно рассчитать очень легко более того можно рассчитать как его усилить как сделать его более удачным ну ребят когда пора автомат? я думаю это в метафорическом да и насказательном смысле так, квартирный вопрос. Угу. Выиграю ли я суд? Отлично. Я вижу у многих запросы, которые конкретно относятся к предсказательной нумерологии. Я вам сейчас на слайде целый списочек разместила, что можно узнать с помощью предсказательной нумерологии. Это основные направления. Хотя на самом деле рассчитать можно практически все. Да. А, ну, например, когда стоит делать покупки, чтобы они реально принесли радость, чтобы вы не пожалели о потраченных деньгах. Когда можно давать в долг и его быстро вернуть. Когда вообще нельзя давать в долг, потому что она живет себе врагов и вам эти деньги не вернут когда надо начинать новое дело и оно принесет успех когда не стоит затевать ничего потому что зря потратите энергию время и силы когда нужно идти на собеседование вы точно получите работу а, и произведете очень хорошее впечатление когда лучше подождать перенести на другой день да. когда лучше оформляться на работу чтобы она вам а, приносила и радость и стабильное повышение доходов когда лучше этого не делать на когда выходить замуж когда крестить детей когда оформлять покупку машины когда брать кредит на когда затевать ремонт и он пройдет быстро и гладко или затянется как я вам говорила на долгое время рассчитать в принципе можно абсолютно все ребята что вас интересует ну практически все в какой день позвонить жениху совершенно верно совершенно верно вот вам хотелось бы овладеть этой информацией, этим инструментом чтобы вы не ждали встречи со мной или не платили мне за консультацию 150 долларов у меня минимум столько стоит консультация а сами владели вот этой информацией сами для себя создали прогноз на весь свой следующий год на каждый месяц и на каждый день наталья точно также по вашему вопросу делать ли реструктуризацию долго абсолютно четко можно рассчитать даже в какой день делать эту реструктуризацию когда начинать выигрывать в лото ну если тут много у нас да, любителей просто так э, выиграть в лотерею э, ребята выигрыш это не всегда на самом деле э, хорошо хорошо это когда вы находите свое дело которое приносит вам счастье удовольствие э, получаете реальную радость от того что делаете вы всегда будете получать доход все остальные моменты э, это такое но то, что можно рассчитать, когда, например, брать кредит в банке, чтобы его легко отдать, для многих это сейчас актуальная тема. Или когда взять взаймы у друга, например, на свой бизнес, на какую-то свою идею, так чтобы иметь возможность вернуть легко, иметь энергию вернуть легко. Вот это все предсказательная нумерология дает. Если для вас это актуально, ставьте плюсики. Когда ходить на свидание, когда назначать там, не знаю, дату переезда а, ну и, и многие другие моменты о которых я вам говорила если это интересно плюсики ставьте потому что у вас сегодня есть прекрасная возможность попасть ко мне на курс а, по предсказательной нумерологии это мой авторский курс такого второго нет нигде а, вы его не найдете потому что этот курс я создавала несколько лет основываясь на очень большом объеме знаний, которые я вам показала с самого начала. И у меня есть для вас предложение, от которого нельзя отказаться, если вы действительно также э, возбуждены, как и я, относительно того, что можно на самом деле прогнозировать свое будущее, понимать четко, знать, когда что, в какой момент лучше делать и какие дни принесут вам наибольший успех, наибольшую реализацию. Если вы хотите создать свой личный путеводитель на 2020 год и на все последующие годы, да, по финансам, по отношениям, по здоровью, если вы хотите э, влиять на свое будущее, потому что это реально влияние. Вот я, например, э, все даты своих тренингов, я их выбираю согласно своим э, ритмам. Вот дата сегодняшнего мероприятия, она выбрана не случайно. Это тот день, когда у меня есть силы донести вам ценность информации, а у вас есть готовность, силы для того, чтобы, и энергия для того, чтобы ее принять. Точно так же и вы можете да, рассчитывать, каждый свой день каждое свое действие каждое свое мероприятие э, на работе или в личном бизнесе и так далее но еще один момент кстати о котором я забыла упомянуть что в принципе это вариант очень классного и неординарного подарка для своих близких представьте если вы кому-то из своих близких вместо каких-то стандартных там э, духов э, и других предметов подарите прогноз на 2020 год вот это классно еще можно оформить красиво в с картинками я покажу и расскажу как на тренинге и вообще дам много бонусов если хотите если вас это вдохновляет мне сейчас, пожалуйста пятерочки в чат поставьте потому что дальше буду продолжать и рассказывать для тех кто хочет ко мне на предсказательную на нумерологию. это классно это эксклюзивно это авторский курс он очень недорогой но он супер волшебный я надеюсь вы улавливаете мой посыл мою энергетику потому что я верю на сто процентов то что говорю я это использую каждый день если вы хотите быть также уверены по поводу своего сегодня и завтра и не только себя и своих близких ставьте пятерочки я вам расскажу как вы можете ко мне попасть Да, подарком идея очень крутая Итак, дорогие, я вижу, да, заметили мои ученики. Это это, волшеб, это волшебство предсказательной нумерологии. Она в меня вселяет огромную уверенность, дает мне очень много силы, потому что когда я представлю, что каждый, кто меня сегодня услышит и захочет овладеть этот инструментом, получит ключик к своему настоящему и будущему, это меня очень радует, дает мне э, силы и вот эту уверенность и вот эту радость, которая я вас делюсь. Галина, если близкие не верят в нумерологию, это их личные проблемы. Станьте для них примером успеха, радости, уверенности. и уверенности. Очень скоро это в моей жизни тоже происходило. Они начнут оглядываться на вас, потом тянуться к вам, а потом проситься, чтобы вы поделились. А как у вас это получается? Все делать правильно и все делать вовремя. Миллион раз происходило со мной. Да. Итак, дорогие мои, как попасть ко мне на курс по предсказательной нумерологии? У нас есть три с вами варианта. Три варианта участия. Есть пакет участник, это участие в трех днях моего тренинга да я расскажу программу сейчас на каждый день тренинга вы просто участвуете вы приходите вы можете слушать конспектировать задавать мне вопросы в процессе я объясняю все четко ясно и понятно вы участвуете берете для себя методики этот проект участник он стоит всего лишь 3900 рублей ребята на самом деле за три урока то есть один урок одно занятие полуторачасовое стоит всего 1300 это очень и очень недорого согласитесь особенно когда я вам озвучу программу этих трех дней вы поймете что это смешная цена следующий пакет это дальновидный участник вы получаете запись всех уроков то есть вы не только участвуете со мной три дня но с вами навсегда остаются все записи все слайды уроков да, и вы можете в любой момент времени переслушать, если вам надо распечатать слайды, пользоваться ими для своих личных потребностей. Ну если хотите, можете поделиться, безусловно, с близкими а, своими а, этими вариантами. И есть пакет-предсказатель. Пакет-предсказатель а, отличается серьезно от первых двух пакетов чем? Во-первых, тем, что здесь помимо тренинга и стандартных трех дней есть VIP-день. VIP-день ⁇ это моя личная авторская методика. Она включает в себя совмещение нумерологического анализа с лунным календарем. И я вас на этом VIP-дне... Научу, как это делать. Плюс дополнительно к этому пакету предсказатель идет моя личная консультация в подарок, но только для тех, кто оставляет свою заявку и оплачивает в течение 24 часов. Вот такие ребята, есть три варианта. Ваша задача сейчас пройти по ссылке и выбрать тот вариант участия, который вы хотите. А я вам сейчас пока расскажу о программе. Да? Итак, сам тренинг ⁇ Предсказательная нумерология ⁇ состоит из трех дней. Первый день я вас научу рассчитывать э, общий э, нумерологический прогноз 2020 года и в принципе любого другого года, да, 21, 22, 23, э, вот. Э, у вас будет возможность э, рассчитать любой год, который вас интересует общий. Например, к вам приходит клиент на консультацию каким будет 25 год вы рассчитываете легко даете трактовку этого года или вам самим интересно какие вибрации принесет 2021 год да? если вот я вам рассказала о четверке сегодня а вы сможете узнать о следующем год это будет пятерка и так далее да? то есть какую вибрацию несет в себе каждый год и самое главное какие скрытые угрозы как я вам привела пример несет в себе каждый год любой год который вы рассчитываете дальше на первом занятии я научу вас рассчитывать атмический год как атмический год влияет на вашу результативность эту информацию вы не найдете нигде что такое атмический год как он влияет на вас ваши результаты ваше состояние как корректно строить планы как ставить цели с помощью вашего атмического года и с помощью вашего индивидуального прогноза на год? мы научимся с вами рассчитывать еще и каждый год вибрацию каждого года да? то есть вот например у меня следующий год будет с вибрацией шестерки у вас это может быть вибрация пятерки у кого-то это может быть вибрация девятки у каждого человека своя индивидуальная вибрация и в зависимости от того какой год нужно уделить внимание той или другой сфере вести себя тем или другим образом и это все ребята только программа первого дня то есть за первый вы научитесь делать нумерологические прогнозы на любой предстоящий год и сможете на их основе строить планы, планы ставить корректные цели. Это очень важно. Вибрации года не важны. Да, Светлана, вы можете освоить этот курс, если раньше вообще нумерологию не изучали. Этот курс он одинаково подходит для новичков и для тех, кто освоил уже пифагорейскую, классическую, кармическую нумерологию, потому что предсказательная нумерология это совершенно отдельное направление, это новое направление в нумерологии, оно никак не связано с другими. Освоить его может любой человек. Но, а, в общем-то. Уважающий себя нумеролог точно должен владеть предсказательной нумерологией, потому что как вы будете тогда делать прогнозы клиентам на будущее. Итак, второй день. Мы будем учиться делать расчет индивидуального прогноза на каждый месяц, каждый месяц и на каждый день. И я дам технологию как легко и правильно ориентироваться в потоке быстрых событий которые происходят с нами каждый день в жизни события происходит как правильно сориентироваться как правильно принять решение какой выбор сделать как поступить это то что нам всем всегда не хватает это то что у нас у всех вызывает всегда панику стресс или страх да? благодаря предсказательной нумерологии вы понимаете так спокойно вот в этот момент мне нужно принять такое решение мне нужно вот в таком состоянии находиться мне нужно делать вот это вы получите это вот это то что я буду давать вам на второй день программы на третий день вкусненько очень будет. Немножечко с вами пойдем вверх. Нам говорим уже не только о предсказательной нумерологии, но и о духовном развитии. Я вас на третий день познакомлю с тем, что такое день воплощения, вашего воплощения. Как вообще рассчитать свой день воплощения, что значит ваш день воплощения, почему вам важно его знать, что это вообще за дата такая день воплощения. Это не день вашего рождения какие есть аспекты а, числа вашего дня воплощения на что вам лично нужно обратить внимание чтобы не совершать ошибок а, чтобы не попадать в просак, чтобы не терять деньги чтобы не терять энергию нам, вот это очень важно по дню воплощения. Это на третьем дне я вам дам. Плюс на третий день я вам дам практику, как правильно себя настраивать на энергетику дня, чтобы получить от него максимум, независимо от того, какой день. Потому что не бывают, ребят, всегда хороших дней. Я бы соврала, если бы сказала, что это так. Всегда бывают плюсовые, минусовые дни. Но секрет успеха в правильной настройке. Если вы научитесь правильно настраиваться на день, то вы научитесь не терять энергию в процессе дня, даже если все идет не так, как вы запланировали, если какие-то потери происходят, если что-то идет не так. Да? Вот эта настройка ⁇ это очень классная техника, которую я пользуюсь уже долгое время. Я вам дам ее в третий, на третьем уроке. Здесь же на третьем уроке я буду давать рекомендации по прохождению трудных периодов а, с помощью вашего индивидуального прогноза и здесь же такая самая вкусненькая много э, много кто просит долгожданная для всех информация как правильно подбирать дату для начала чего-то нового какого-то проекта какого-то действия и как читать прогноз вот эта программа тренинга по предсказательной нумерологии нравится интересно проходим по ссылочке оставляем заявки вы можете пройти программу вживую вы можете пройти программу получить записи всех уроков или вы можете пройти программу и пойти ко мне еще на VIP день вип день чем он отличается от других это очень крутая эксклюзивная методика на которой я даю совмещение лун лунного и нумерологического календаря, чтобы прогноз был максимально точным, потому что Луна оказывает колоссальное влияние на нас. Лунный календарь вы наверняка слышали, сплошь и рядом он употребляется. А вот как его совместить со своим личным нумерологическим календарем? и так чтобы это эффективно использовать я вам даю эту методику более того я вам на выходе дам готовый календарь где вы можете четко определять благоприятные неблагоприятные дни совмещение вашего нумерологического и лунного календаря а бонусом к этой методике идет практика практика как создать счастливый 2020 год с помощью нумерологического кодирования я пользуюсь этой практикой ее надо использовать в в начале года, с нового года, так чтобы эффект был максимально эффективным. И вы, вот все, кто пойдет ко мне на предсказательную нумерологию сейчас, потому что тренинг стартует очень скоро, вы можете эту практику сразу применять. Да? Вторая практика, которую я даю бонусом на VIP день это привлечение денежной энергии в нужные периоды года. Если вы знаете, что в какой-то период года вы хотите купить машину, начать ремонт, поехать отдыхать, то вы привлекаете деньги конкретно в этот период. Как это происходит, не спрашивайте. Это настоящее волшебство, но это техника, которая основывается на законах космоэнергетики и энергоинформатики. Деньги приходят в нужный период времени. Я вас этой технологией научу. Вот, это веб-день. И здесь же веб-день я вам рассказываю, как вычислить оптимальный день для формирования желаний. Если вы хотите научиться правильно формировать желания, не просто хотеть, э, да для себя хотеть, а так хотеть, чтобы желания реализовывались, опять же таки ребята. Для этого нужно выбирать правильное время чтобы задуманное вами осуществлялось без ваших особых усилий с минимальными усилиями тоже буду давать э, эту технологию вот такая вот программа ребят выбирайте тот вариант который э, вам интересен задавайте мне сейчас вопросы по тренингу если они есть но на самом деле я рекомендую всем сейчас бегом оставлять заявки потому что это самый лучший подарок который вы можете сделать себе к новому году Это я вам гарантирую как только вы рассчитаете свои ритмы свой э, календарь на следующий год начиная там уже с ближайших дней вы почувствуете то что чувствовали в начале состояние уверенности легкости, спокойствия и отсутствие страха когда вы знаете что вас ждет вы к этому готовы э, у вас нет страха да? вы знаете что делать и что делать правильно для себя именно это дает предсказательная нумерология поэтому записывайтесь прямо сейчас выбирайте свой пакет обучения, которое вам нравится тренинг стартует очень скоро светлана 16 декабря то есть следующий понедельник стартует тренинг и уже буквально через несколько дней вы сможете начать осваивать предсказательную нумерологию если есть вопросы ко мне ребят пожалуйста пишите я пока вам расскажу почему вам все-таки стоит записаться на тренинг именно сейчас не откладывать на завтра на послезавтра не попадать в эту ловушку у меня не готов а вдруг это не то что мне нужно или у меня нет денег или я не смогу не потяну. это все ерунда поверьте мне вы здесь оказались не случайно и эта информация вам сейчас в уши заходит не просто так Значит, у вас была в ней потребность. Почему следует записаться в тренинг именно сейчас? Ну, во-первых, самый жирный бонус, самый шикарный, я считаю, бонус, но его оценят, наверное, те, кто у меня уже проходил какое-то обучение. Вы получаете в подарок консультацию со мной, 30-минутную, да, полноценную консультацию по вашему 2020 году, если вы идете ко мне на пакет-предсказатель, то есть вы оставляете сейчас заявку, оплачиваете в течение 24 часов, то вы помимо а, всех дней тренинга, включая VIP, а, получаете еще и мою консультацию по вашему году. И поверьте мне, она дорогого стоит. У меня консультация стоит минимум 150 долларов. Поэтому не упускайте эту возможность, если хотите действительно а, разобраться с тем, а, что несет вам год, для себя сделать такой подарок. Или, как я вам уже говорила, сделать классный подарок для своих близких вы очень быстро научитесь ребята там нет ничего сложного расчеты элементарные вы научитесь рассчитывать и сможете рассчитать ну за 10 дней составить календарь на 2020 год для любого своего близкого у меня на самом деле многие ученики используют эту методику в качестве инструмента для зарабатывания денег. То есть они делают такие прогнозы и календари за деньги. И стоимость тренинга 10-100 кратно возвращается. Особенно сейчас, период праздников. Подумайте об этом тоже. Да, здоровье можно смотреть, безусловно, Светлана. Состояние здоровья на каждый день, опасности, предпосылки для заболеваний, когда лучше себя поберечь, когда нужно наоборот на максимум активировать тело, когда иммунитет сильный, когда иммунитет слабый. Вот это как раз по э, дню воплощения очень четко видно, и вообще по ежедневному прогнозу на каждый день, э, расчет, который я вам дам на второй день, э, вот это четко э, можно будет рассчитать по здоровью и в год в целом, и год в целом какой год по здоровью э, для вас, ну, любой из годов Завтра еще буду об этом рассказывать. Но да, карту здоровья можно рассчитать. Будет ли сертификат о прохождении курса? Будет свидетельство о том, что вы прошли такой-то, такой-то курс. Тренинг начинается 16. 16 декабря, ребят. 16, 17, 18, 19 VIP-день. Еще вопросы. Если есть, давайте. Хорошо, что вы задаете уточняете. Видите, сразу проясняем какие-то моменты сколько стоит календарик если делать на заказ ну здесь в дубае он дороже чем у вас в пространстве да у меня в украине некоторые девочки делают за 500 гривен кто-то кто добавляет свои какие-то нюансы делают за тысячу гривен я здесь в дубае делаю минимум за 50 долларов такой календарик на следующий год делаю чаще в подарок своим клиентам. Есть отдельные запросы, на минимум 50 долларов, потому что стоит все-таки повозиться. Это, конечно, очень интересно, и это круто. Особенно знаете, какие мне моменты нравятся. Когда потом звонят клиенты, говорят, Дорис, блин, это работает. Вот мы рассчитали с вами это и это. Вы мне написали, что будет так, так и есть. Каждый день такие сообщения в группе моей. Да? Прогнозы реально работают. Потому что это не что-то придуманное, взятое с потолка. Это ваша личная вибрация, ваши карты рождения. Да? И она работает независимо, еще раз повторю: верите вы в это или нет, ребята, вы можете не верить, но есть законы космические, в том числе закон ритма и закон вибраций, на которых основана предсказательная нумерология. Можно не верить, но так или иначе, это происходит. Солнце встает независимо от того, верим мы в него или нет. И точно так же, как оно и садится. Да, так что вот так. Ребят, вторая причина записаться в тренинг прямо сейчас, потому что сегодня, только сегодня, самая низкая цена. С завтрашнего дня цена на каждый пакет будет повышена на тысячу рублей. Поэтому, если вы не хотите переплачивать и все-таки очень заходите ко мне попасть на предсказательную нумерологию в тренинг ваша задача прямо сейчас оставить заявку как минимум зафиксировать свое участие в сегодняшнем вебинаре лучше конечно сразу оплатить но если нет возможности оплатить сразу все равно надо оставить заявку потому что завтра вы мне никак не докажете что вы были здесь сегодня я же вас всех не помню а цена завтра будет выше на тысячу так пол ребенка реально предсказать Рассмотр, рас, э, вопрос рассматривается на изучение ну честно говоря э, это реально но э, это не то что мне нравится делать у, у меня э, свое отношение к воплощению духа в человеческом теле и э, ну, я эти моменты не затрагиваю личный вопрос Да, какая разница на самом деле узи uh, вам покажет если очень-очень хочется узнать лучше в эти моменты не брать можно просто притянуть не то что по воплощению идет, по задачам так страну проживания для приезда точно научите рассчитывать на этом обучении, матина вот страна это это география по стране вам больше астрология подскажет нумерология вам подскажет когда именно, в какой момент в вашей жизни вам стоит переезжать, когда ни в коем случае не надо переезжать, подскажет наиболее благоприятный день или там месяц для переезда, год даже да, для смены работы и так далее. Но не страну. Все-таки есть своя специфика нумерологии, она больше ориентируется не на место, а на время, даты. Да, цифры вот буду говорить как и да, если вас интересует там география ну, то астрология но астрология гораздо сложнее для понимания наука с нумерология гораздо проще вы понимаете самое главное что и когда вот до да, мастер-класс тоже на 16 психоматрице. так еще вопросы ребят Самое главное, успеваете оставлять заявки сегодня. Помимо того, что сказала, что дополнительный бонус у вас есть классный, да, а дальше у вас есть самая классная цена. И на самом деле сейчас, перед Новым Годом, самое подходящее время для того, чтобы понять... И сформировать свой 2020 год, сделать его таким, как вы хотите, годом своего успеха. Это то, чем я пользуюсь уже много лет, и то, чем я с вами готова поделиться, да, дать вам эту методику. Вот. Поэтому ваша задача просто ее взять, если вы готовы. Для этого вам нужно пройти по ссылке, оставить заявку, оплатить свое участие. Если есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Еще раз показываю вам, какие есть три варианта участия. Цены смешные, ребята, на сегодня. Завтра будут на тысячу менее смешные. А после окончания флешмоба будут на несколько тысяч не такие смешные, то есть дороже будет их настоящая истинная стоимость вы знаете что мы всегда в процессе флешмоба делаем цены максимально доступными для вас чтобы вы имели возможность учиться развиваться получать эти инструменты для себя для улучшения своей жизни используйте эту возможность ребята иногда не знаю когда до вас достучаться знаю такие тараканы иногда бывает голове вот я не могу себе это позволить это не для меня ой дорого сами собой придуманные тараканы которые на самом деле являются просто мусором ментальным мусором и не дает вам возможности получить то что вы действительно заслуживаете никто кроме вас не сделает выбор для вас. Если вы выбираете себя, свой успех, свое будущее, выбирайте его, отбрасывайте все сомнения, прямо сейчас регистрируйтесь на тренинге, вы получите очень четкое руководство по своей жизни, и вы сможете очень много энергии, здоровья и сил сберечь для того, чтобы радоваться, получать удовольствие от жизни, а не страдать. Это то, что дает инструмент предсказательной нумерологии. Ну, мне кажется, я как могла донесла. Выбор за вами. Если вы готовы, проходите по ссылке. Итак, еще раз говорю, к тренингу получаете доступ сразу после стопроцентной оплаты. Официальный старт 16 декабря. Я рекомендую вам начинать. Но если вы хотите начать раньше, пожалуйста. Вив день будет проходить вживую со всеми техниками которые в нем указаны плюс одна новая технология от меня как подарок к дню святого Николая. И опять же таки, все те, кто покупает пакет-предсказатель, вы получаете э, мою личную консультацию 30-минутную. Вы можете ее сразу после оплаты затребовать. Мы с вами согласуем время. Э, причем консультация может касаться не только предсказательной нумерологии, это я вам так по секрету говорю, может касаться любых сфер жизни, в которых я компетентна. Это коучинг, психология. Это нумерология, это энергетика, это кармические коррекции, это реинкарнационная терапия и так далее. То есть на самом деле консультация может касаться любых сфер, по которым у вас есть на сегодняшний момент вопросы. Но опять же -таки, такой жирный бонус и подарок для тех, кто идет на пакет предсказателей и оплачивает в течение 24 часов я думаю вы понимаете ребята что все таки мое время дорого и я с удовольствием с вами отработаю эту консультацию но вы тоже должны быть замотивированы для того чтобы со мной работать Да, полчаса консультация танюша так цена смущает анечка вы что серьезно вот представьте посмотрите на это по-другому вы отучитесь три дня даже без лунного календаря лунный календарь отдельная тема дополнительных денег стоит вы отучитесь три дня и вы сможете легко делать прогноз любому человеку за 30 50 долларов а вас по-прежнему смущает цена подумайте как быстро вы сможете отбить эту стоимость, если вы хотите реально в деньгах получить. Хотя я считаю, что ценность курса как раз таки в том, чтобы для себя лично составить правильный ориентир, что когда делать. Когда отдыхать, когда работать, когда ходить на свидание, когда сидеть дома, когда выступать, э, э, ругаться с боссом, отстаивать свои позиции, когда тихонечко сидеть, промолчать в тряпочку, когда начинать свой бизнес, когда нет, и так далее. Э, это стоит гораздо дороже, чем стоимость курса. вы э, Через год оглядываясь, поймете, сколько сил, энергии вы сэкономили, сколько денег вы не потратили впустую на неправильные покупки, в неправильное время, неправильно начало действия, ремонт и так далее. Да? И вы подумаете, какая я молодец, что я все-таки послушала Дорис и купила у нее этот курс по предсказательной нумерологии. Ведь теперь этот инструмент со мной всю мою жизнь. Поэтому посмотрите на это с такой точки зрения, не вы поймете, что стоимость на самом деле небольшая. Четыре дня. Моя консультация получасовая, если вы идете на предсказатель. И консультация может казаться любой сферы, любого вопроса, в котором я компетентна. Так, есть курс, где все эксперты и тонкости всех направлений нумерологии. Я провожу эти курсы, Оксана, один за одним. Начинается карта судьбы, потом властелин судьбы или квадрат Пифакора, потом предсказательная нумерология. Это в принципе выливается все в один точный пакет, потом консалтинг. Так, Мадина, я у Дори скупила денежную матрицу год назад за 4000 тысячи заработала на ней 250 тысяч Мадина благодарю вас за <соединяет> такой <соединяет> отзыв реально мне очень радостно за вас молодец прям чувствую гордость за вас и за себя за то что я дала а вы взяли использовали и применили 4250 тысяч большая разница Молодчинка горжусь вами берите новый инструмент берите предсказательную нумерологию будет еще круче оксана если у вас убеждение что клиентов найти сложно так и будет вы знаете наша реальность создается нашими убеждениями хотите чтобы сюда поменялась ко мне на личную консультацию запишитесь я вам поменяю ваши убеждения. я лично верю что ваш клиент вас всегда найдет поверьте меня клиенты всегда находят в праздничные дни в выходные когда я не хочу работать всегда находят потому что я свято верю если вы владеете действительно ценным инструментом ценным знанием ваш клиент вас всегда найдет даже когда вы этого и очень хотите меняйте убеждения и ваш клиенты вас будут искать Днем с огнем будут искать, да? и вы будете действительно получать то, чего вы заслуживаете. Если есть внутри какое-то противоречие, боитесь, что не справитесь, не верите в ценность тех знаний, которые даете, или убеждены в том, что клиентов находить, трудно, но так и будет. Но это никак не связано с тем знанием, которым вы владеете, или с инструментом нумерологии. Это связано больше с вашим убеждением. Поэтому, если вы хотите благодаря любому знанию, привлекать клиентов, Будь то таро, психология, нумерология, вначале меняйте свои убеждения. Могу помочь. Записывайтесь на индивидуальную консультацию и увидите, что очень можно на самом деле много клиентов. Можно быть очень и очень востребованным человеком, если поменять убеждения и поверить в то, что вы действительно несете благо, ведь это так и есть. Так, надеюсь, ответила на все вопросы, мои хорошие. Если есть у кого-то вопросы по тому, как оставить заявку, еще раз озвучу: да, по оплате, по способам оплаты, может, рассрочка кого-то интересует, и так далее. Пятерочки мне сейчас в чат поставьте. Я передам слово Олесе. И она на все эти вопросы ваши ответит. Она вам поможет оставить заявку. Я пока вижу одну пятерочку. Может, еще есть? Не стесняйтесь, ребята. Здесь все свои. Ну, я передам, да, тогда слово Олеся. Я вижу, что ко мне вопросов нет больше. У меня на сегодня все. Мне приятно было с вами общаться. Мне интересно было, очень неприятно рассказать вам об инструменте предсказательная нумерология надеюсь я вас зажгла и в те кто захотел в этот инструмент получите вы им овладеете и научитесь использовать предсказательную нумерологию для себя для своих близких еще может быть сделайте кому-то классный подарок на новый год а кто-то начнет зарабатывать на этом деньги я в этом уверена это факт благодарю вас за внимание мои дорогие у меня все и до завтра завтра будет второй день флешмоба расскажу вам кое-что еще интересное про предсказательную нумерологию про то что такое вселенский шлагбаум как можно рассчитать карту здоровья э, с помощью предсказательной нумерологии много чего еще до свидания мои дорогие